Нет! А -а -а! Господи, пожалуйста! Нет! Ох, нет Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, друзья. Сегодня мы с вами будем заказывать проклятый пластилин сайта Darknet для того, чтобы слепить. А вот кого слепить, друзья, вы узнаете буквально через пару секунд, а перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два три, если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комменты и пиши, чем больше комментариев, ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео, друзья. Сегодня мы с вами попробуем слепить человека попыт из проклятого пластилина, говорят, если слепить попыт человека, попыта голова или пупырочка голову, как хотите его называйте то он придет в ваш дом. Это жутко страшно и интересно, поэтому, друзья, прямо сейчас немедлим и идем забирать наш пластилинчик, потому что он уже доставлен. Погнали. Друзья, также со мной видео снимается мой парень Дима. Всем привет. Он же ампера... а, амператор, оператор и моя собака Лаки. Лаки, нельзя, нельзя, нельзя. Лаки, Лаки, поздоровайся, скажи привет, всем привет, всем привет. О, все-все-все, вот. нельзя, нельзя прыгать, нельзя прыгать, платье порвешь мне. Нельзя, все, место, место. Отлично. Опять мама вся в пуху. Так, ладно, друзья. Нет, Лаки, только не в лужу. Только не в дверясь, нет. Место, место. А то она может прыгнуть. В общем, друзья, самое интересное то, что... Сейчас я вам расскажу, друзья. А, есть такая уже легенда, кстати, на ютубе. Пупырышка головы и попыг головой, То есть это, собственно говоря, семейство сиреноголовых. То есть огромная сирена с головой попыток я сначала подумала что ну как бы этого невозможно но на самом деле друзья неизвестно кто придет лепить сегодня будем человека с лицом попыт а кто придет человек или сирена головы с лицом попыт неизвестно друзья все зависит от того какой там я не знаю, пластилин или что Что это такое? Это что? Кто здесь? Черт, я, ребята, вижу уже, что пластилин доставлен. Друзья, вот эта заветная красная коробочка. Кстати, они стали доставлять а, пластилин в красном боксе. И если пластилин в красном боксе, то это самый жуткий, самый проклятый, самый страшный пластилин. Во всем мире, друзья. И сейчас мы пойдем, откроем эту коробочку и слепим самого страшного попыта голову. Погнали, друзья. А я вас прямо сейчас попрошу ответить ниже в комментариях, что по вашему мнению лучше, Simple Dimple или Pop It? А многие писали, что попыт, но вот лично мне нравится больше Simple Dimple. Ладно, пишите прямо сейчас ответ в комментарии. И не забывайте ставить лайки под это видео. Чем больше лайков, тем чаще видео. Поэтому я буду стараться снимать для вас каждый день. Пишите, какие видео вы хотите увидеть на моем канале, а мы открываем наш заветный проклятый пластилин. Так, ребята, только посмотрите, какие яркие, крутые цвета у этого проклятого пластилина даже и не скажет, что он проклят но почему-то вся коробочка, она как будто понимаете смазана, вот знаете, есть такое церковное масло, оно пахнет, как будто, знаете, вот от злых духов она, эта коробочка чисто то обмазана и это реально стрёмно, и жалко что запах не передается на камеру ну, друзья, ладно начинаем лепить попытоголового. голова я хочу посмотреть, кто придет, что получится, и насколько он будет злым и жестоким. Есть, конечно, вероятность того, что мы с Димой можем пострадать, но я всегда рассчитываю на лучший исход. Так, в общем, мы будем лепить тело попутоголового из черного пластилина, а сами пупырки у нас будут радужными, поэтому все цвета... Нам сегодня понадобится Друзья, а чтобы вы так долго не ждали Вы прямо сейчас увидите, что же у нас получилось Итак, друзья, вот какой попытоголовый у нас получился Посмотрите, руки, ноги, как у обычного человека Достаточно мускулистого, только нету попы А голова у него квадратная, сделана как а, попырками, попытками Ну, в общем, мы попытались как-то это изобразить а, я надеюсь, что это получилось. Напишите в комментариях от 1 до 5, как вам а, попыта головы, друзья, откурадужные. Ладно, друзья, теперь нам остается, что сделать. Сейчас мы отправимся к доске для вызова духов, проведем обряд вуду-магии, чтобы оживить этого попыта головы и отправимся в лес посмотреть. Пришел ли на самом деле настоящий попытоголовый или как его еще называют головой? Кстати, говорят, вы знали, что если хоть одну пупырку на лице попытоголового лопнуть, он вас сожрет Жутко страшно, но мы сегодня попробуем это сделать, а сейчас отправляемся к доске для вызова духов Погнали! Итак, друзья, вот наша доска для вызова духов Кстати говоря, я обожаю качели и мне кажется, что качели еще обладают какой-то мистической формой жизни. Потому что, ну вы знаете, что в каждом, практически в каждом фильме ужасов есть качели, которые качаются сами по себе, и что-то мистическое происходит. Поэтому для того, чтобы призвать духов сегодня, мы будем это делать на качелях. Попытоголовый рядом с нами, положим его пока в сторонку вот здесь вот. И начнем призывать духа попытоголового. Попыт головой, приди, я призываю тебя. Попыт головой, приди, я призываю тебя. Попыт головой, приди, я призываю тебя. Черт, Дима, Чёрт. он встал, жесть. Тихо, тихо. У нас получилась голова. Господи, это плохой знак. Жесть, Дима, это плохой знак. Голова попытоголова голова отломилась, оторвалась буквально. Блин, я уже боюсь, ребята, идти в лес, потому что вдруг попыта головы захочет оторвать мою голову. Ладно, попробуем сейчас, пока время ее приделать. Сейчас я буду читать информацию для того, чтобы... Слышите, как будто щелкают пупырки. Ребята, вы Слышите? Как будто звук такой, как будто лопаются пупырки. Офигеть, короче говоря. Ладно, ребята, сейчас мы где-нибудь оставим этого попыта голового и понаблюдаем издалека, что будет происходить. Но, грубо говоря, поставим скрытую камеру. И, возможно, нам удастся увидеть попыта голового. Так, сейчас заходим в углу, я Давай, Дим Слышишь? Хруст попыток усиляется Этот звук, ребят, вы слышите? Черт, жуть Я никогда в жизни не видела попыток головы А возможно, это даже сирена головы Ребята Оставляем попыток головы здесь Так Ставим камеру на штатив Так, ребята, короче, вот Здесь оставлю попытку Лаки уже что-то не нравится. Сейчас пока отойдем с Димой, посмотрим, что будет делать эта проклятая игрушка, слепленная из проклятого пластилина. Ребята, вы посмотрите на это. Блин, он реально двигался, его голова. И руки поднялись, и он держит свою голову. Что бы это могло означать, Дима? Это значит, что он может. Блин, он хочет нам оторвать. Оторвать ее. голову. Так, ладно, ребята. Пупырки. Они лопаются все ближе. Он где-то здесь. Черт, давай за дерево. Скорее, скорее. Нам необходимо спрятаться. Иди сюда. Давай, камеру скорее. Чрт, жесть, ребята. Где он? Я слышу какие-то шорохи вот здесь, вот, в кустах, ребята. Шесть. Мы пока с Димой прячемся за деревом. Надеюсь, что прямо сейчас выйдет Попытоголовый. Он должен прийти, потому что, наверное, игрушка дала ему какой-то знак. Вы слышите? Он там. Звук пупырка исходит оттуда. Или мне кажется, платье почему-то пошла в другую сторону. Она не чует его. Ребята. Черт, кто-то идет Так, ладно, тишина, ребята, смотрим Не может быть, это реально попытка головы, ребята Жесть, ребята Вы этот звук Жесть, жесть, это попытка головы Жесть, ребята Черт, жесть Лаки, Лаки, охраняй, Лаки, охраняй Лаки, охраняй Лаки, охраняй, лаки, охраняй. Жесть! Жесть, он нас заметил, ребята. Лаки, охраняй, лаки, где ты? Лаки, охраняй, лаки ко мне! Лаки! Лаки, охраняй! Черт, жесть, ребята! Лаки, охраняй! Попытоголовый! Жесть, мне кажется, что он хочет напасть на меня! Жесть, Лаки, ты где? Лаки, охраняй! Жесть! А, Черт, ребята! Стой, стой! силами меданы мне небом землей! Стой! Конечно, нам нужна обупить мышка! Нужно Возможно, при помощи нее он будет нас слушаться! Короче, нужно прикрепить голову! А, Черт! Остановись, Попытоголовый! Слушай мой приказ! Так, ребята, он стоит. Он слушается, посмотрите. Как они похожи. Попытоголовый и это Вуду-игрушка. Остановись, силами данными мне! Стой на месте! Сейчас, ребята, попробуем рискнуть и лопнуть одну из его пупырок. Поподробнее рассмотрим. Выглядит как обычный человек. Но голова у него... В попытках мы подошли слишком близко и сейчас я буду рисковать я хочу нажать на одну из его пупырок и посмотрим нападет ли он на нас ребята надеюсь что вы готовы и собрали на это видео 5000 лайков а я уже начинаю лопать его пупырки друзья смотрите пока ничего не происходит посмотрите я лопаю его пупырки. А, черт! Черт! Господи, нет! Черт! А! Господи, пожалуйста, нет! Пупыр головы, остань меня в покой, Лаки охраняй! Ой, а, а, черт! Ребята, пупыр головы а, бросился на меня. Жесть. Я не знаю, что... А, шесть, ребята. Походу, он потерял меня из виду. Ладно, ребята, у меня возникла идея голова Мы посмотрели, друзья. Нам нужно избавляться его. Нужно, а, нужно выгонять его из этого леса. Силами Дана мне небом и землей я изгоняю тебя из этого мира. Силами меданы мне небом и землей я изгоняю тебя из этого мира. Силами Дана мне небом и землей я изгоняю тебя из этого мира. Изгнанный. А, а, нужно проверить, получилось ли избавиться. Пупыта Голового! Дим, ты как? Дим! Походу он покинул этот лес! Дим, ты видел его? Офигеть, какой он был крутой, Дим! Офигеть! Ты побежал в другую сторону, я перепугалась за тебя! Ты видел его? Я хотел его поймать! Я нажимал его пупырки! Ребята! Это было очень круто. Теперь нам нужно будет закопать а, этого, эту фигурку. А, придать ее земле. Все, друзья, это была Королева Мистики. С вами всем желаю счастья и добра. Всем пока.